И тут каждую, каждую ночь к ним приходит поведение. И тут они ночью. Даже... А, это уже поведение, поведение, ну безусловно. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Эй девчонки, привет. Вы что, опять свою эту романтику смотрите? Ага, смотрим. Чего с мамой хочешь? Да не, я такой не смотрю. Идемте я вам лучше старшилку расскажу. Боюсь. Ой, да ладно тебе, Шахарок, сейчас опять какую-нибудь сказку придумает и думает, что мы им испугаемся. Ага, не на напал. Идем, идем, девчонки, обещаю, будет зудко интересно. Панки, а у тебя какую-нибудь хорошую и веселую историю. Не, ну Шахарок, так неинтересно. интересно. Ну, давай уже начинай свою историю, стик. Зили были две девочки. Одна очень-очень чего-то боялась, да ничего, всего боялась. Очень-очень всего боялась, а другая ничего не боялась ничего, Ни Мейсон, ничего, ни чем не боялась. Ну короче, что-то я отошел от темы. И тут они пересаживают в новый дом, но они не знают, что там живет привидение. не хочу! А про а, переведение я уже тоже рассказывала. Ну короче, вот, девчонки, вы меня совсем уже запутали. Так, приехали, в общем, и тут они ночью... А, это уже привидение, привидение, к нам пришло. Мамочки, как не страшно. Песенка, это всего-навсего зеркала упала, потому что панки его зацепил. Так, все, хватит, девчонки. Расхозывай дальше. В общем, лоза станет спать. И тут каждую, каждую ночь. К ним приходит привидение. Но сегодня же у нас первая ночь. В общем, первый раз оно пришло. И делает вот так. И вот это привидение подходит к той девочке, которая всего боится. И оно подходит и подходит и подходит. Все ближе и ближе. Нет, не подходит, оно подлетает. Все ближе и ближе. И, и, и, и делает вот так. Ребята, ребята, пора спать. Вот, вот, вот всегда так. На самом интересно, мамочка, сейчас уже ложится еще минуточку. Никакой минуточки. Нужно ложиться спать. Ладно, идем ложиться, я вам в коватке все расскажу. то оно в первый очередь тебе доберется. Потому что сегодня ты спишь на первом этаже. Понятно? Эй, -э -э, второй этаж это мой, мы так не договаривались. А ну спускайся обратно. Неа, никуда я не пойду. Все, я здесь сегодня спать буду. Все, спокойной ночи. Петчинка, помоги, пожалуйста, ее выселить с моего этажа. Ой, не-не-не-не, вы меня сюда не впутывайте. Я вообще-то спать ложусь, а вы там разбирайтесь себе сами. Вот это да. И что мне теперь делать? Сарик а ты мне возвращаешься в мой второй этаж. Окей, договорились. Ну вот и отлично. Я иду спать. Ой моя коварточка, моя любименькая. Эй, -э, ты чего здесь делаешь, а? Ой банки, э -э, ты не поверишь. Мне как-то так страшно стало. Мне как что я даже слышала как впереди не делала. Эй, -э, девчонки, девчонки, все с вами понятно. Слушай, а если у тебя будет Сарик Лол, тебе не будет страшно. Вообще, ни капельки. Ну вот Петинка, вот и твой шарик Лол. Ой, Панки, мне уже совсем-совсем не страшно. Ты такой хороший, я так тебя люблю. Эх, девчонки, девчонки, ну что же, мне уже тоже интересно посмотреть, кто здесь внутри. Давайте вместе откроем. Ага, ага. Привет, друзья. Ну что ж, давайте сегодня откроем вот этих два шарика Лол. Третьей серии, первой и второй волны, которые подарил своим сестричкам Панки. Давайте откроем первый сезон. Мне уже совсем не терпится. И здесь мы найдем нашу подсказку. И это... А, это фотофиниш. Куколка с этой подсказкой мне уже попадалась, но посмотрим, повторка это или нет. Второй слой открылся как-то лучше. И здесь нас ждет розовый шарик с наклейкой. Ой, какая красотка! А теперь приступаем к третьему слой! Как-то совсем не хочет этот шарик нормально открываться! И... Та-дам! Вот наши все пакетики! Начнем сразу же с первого пакетика! И это... А, смотрите, это цепочка розового цвета под наш шарик! Открываем дальше! Дальше! Не хочет открываться. Ой, здесь открылся. Ух ты, смотрите, это сиреневые кроссовочки. А какие классные! Они белые спереди, подошва тоже белая, а сами полностью сиреневые. Ой, какие милые! Я не знаю, я не помню, чтобы мне попадалась такая куколка. Сейчас узнаем дальше. Открываем наш большой пакетик и здесь. Смотрите, какая средневая кепка! Классная! Здесь написано Sports! Очень классная! Мне уже не терпится посмотреть, какой куколке она принадлежит! И... Один, два, три, четыре, пять! А, смотрите, какая классная! Она мне, честно, честно напоминает vr но это не эта куколка! Сейчас мы посмотрим, кто это и как эту красотку зовут! И... Да, это спортсменка Бэби Спринт Вот она В сиреневых трусиках ага, Какая она прикольная, мне очень нравится У нее такие бирюзовые глазки Сиреневые трусики Сиреневые резиночки И сиреневые невидимочки Очень классная и очень милая Примерим, вот так А, Классная кепка но у меня не хватает ее старшей сестры. Но ничего страшного, будем искать. Ну что ж, а пока наши бебики знакомятся, мы откроем второй шар перчинки. Третьей серии второй волны. Открываем наш первый слой и ищем нашу подсказку. Смотрите, смотрите, какая подсказка! Я догадываюсь, что здесь внутри под вторым слоем находится! Вы уже догадались? Тогда поехали, быстрее открываем! И поехали! Быстрее! Да, да, да, это золотой шар! Смотрите, точно, это золотой шар! Давно мы не открывали маленькие сестрички, и давно нам не попадался золотой шарик, Именно в маленьких сестричках! Ой, смотрите, какая спортсменочка! Где наш замочек? Вот наш замочек! И открываем его! Та-дам! Кажется, я знаю, кто нам попадется! Честно-причестно! Ну что ж, давайте откроем первый! Конечно же, здесь цепочка! Золотая к нашему шарику! Кстати, а вы уже догадались? Напишите мне в комментариях, как вы думаете, кто здесь будет? А теперь 1, 2, 3, 4, 5! И сейчас мы узнаем, права я или нет. Нет! <права> нет, я не права! Потому что я думала, что мне попадется Панки. Здесь какой-то вот такой огромный сувенир находится в большом пакетике честно я думала что это рюкзак панки честно честно но нет смотрите здесь такие вот классные ролики они разных цветов один розовый второй белый Ага, колесики наоборот все теперь я точно не знаю что это за куколка но если вы знаете пишите в комментариях И, И... Вау! Ух ты, какая классная сумка! Смотрите! Здесь нарисована звездочка, она полностью синего цвета, такая прям блестящая, а весь розовый цвет, дно сумки, звездочки, ручки, они покрыты блестками, очень классная, а -а -а, мне очень-очень нравится. Ребята, мне кажется, что это Lil Independent Queen, точно сто процентов. но чтобы убедиться в этом точно-точно, мы откроем саму куколку. Один, два, три, четыре, пять! Да, смотрите, какая она прикольная, вот эта малышка с такой крутой прической, смотрите, она вся прям блестящая, волосы блестящие синего цвета и трусики розовые тоже блестящие, а сама она у нас мулаточка, как сахарок. какая она классная, она у нас кореглазая, ну что ж, а теперь давайте узнаем, меняют ли наши куколки цвет. Для начала посмотрим, как меняет цвет маленькая Спринт. Ой, она очень прикольная. Смотрите, у нее темнеют волосы. И появляется костюмчик. Полностью как будто маечка, штанишки. А теперь отправим в теплую воду. И все она у нас рыжеволосая куколка с бирюзовыми глазками и сиреневыми трусиками а еще проверим как меняет цвет Lil independent и ныряемая хорошая а, смотрите честно я думала она цвет не будет менять но она меняет а -а -а. у нее появились полосочки на ножках смотрите какие прикольные Точно, как на американском флаге. Смотрите, здесь полосочки, а вот здесь вот две звездочки. Ну не зря она, маленькая независимость. Очень классная. Ой, девчонки, вы такие прям классные, прекрасные, обалденные, приобалденные! А расскажите, пожалуйста, у вас кто-то есть, ну, мамочка или саса сестичка Все получается. А что же делать? Ой, слушайте, а у меня есть отличная идея. Давайте, девочки, позовут с нами, пока не найдут своих сказков.